мечтаешь о счастливой жизни и хочешь узнать секрет как же счастливая жизнь состоит из счастливых лет гадай дней, а дни из дней одни из минуты и мгновений сделай что-то приятное прямо сейчас ты слушаешь ролик звучит приятная музыка почувствуй себя счастливой прямо сейчас в это мгновение и если у тебя получится Тогда ты можешь быть счастливым всю свою жизнь. Ведь то, что было вчера, важно, это осталось в прошлом. Переживать из-за того, что будет завтра, глупо. Значение имеет только то, что происходит здесь и сейчас, прямо в это мгновение. Это и называется жить осознанно. Объявляю марафон осознанности 21 день, возвращая свои мысли и чувства к текущему моменту, спрашивая себя, а что со мной происходит прямо сейчас, что я чувствую прямо сейчас, и пиши в комментариях, что тебе помогает наслаждаться тем, что происходит сейчас. Я, например, на ладошке пишу слово «сейчас», и это реальный переворот сознания и восприятия мира. Все страхи и проблемы ведь существуют только в нашей голове. Они либо в прошлом, либо в будущем. Представь, ты купила себе новый дорогой телефон и очень боишься его разбить. Все твои мысли заняты только этим. Ты даже не чувствуешь радости от покупки, поскольку в твоей голове страх и переживание. А ведь то, чего ты боишься, может быть никогда и не случится. Представь, ты разбила телефон пару секунд назад. Это уже прошлое, и нет повода для переживаний прямо здесь и сейчас в настоящем. Ведь прошлое не изменить и не исправить. Вот и весь секрет. И пусть каждое мгновение твоей жизни наполнится счастьем и любовью. Подписывайся на мой канал, ставь лайки, и я буду очень рада видеть тебя вновь и вновь. Для тебя то смешная, то грустная, то наивная, то искусная То я модная, то простушечка, королева твоя послушная